вечер, день ночь, не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада, это чем вас удивит тот или иной загадный человек, и ну как вопрос-сигнификатор, наверное это, что, какие отношения между вами ну, в данный момент времени, конечно же. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях. а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, и мы уже будем рассматривать отдельно. То есть вы можете загадать на женщину. Вы можете загадать на подружаньку, на а, свекровушку, на невестушку, на мамушку, на бабушку. На всех. На всех. Можете загадать на 8 человек. На 8 человек. Нам На 4 мужчины, 4 женщины. Вот. Поэтому, если что, ставьте на паузу. Угу. Поставили на паузу, там рассмотрели, какая что, какая вас зовет, какая вас манит, дурманит. Тут именно вот на этого человека именно вот такая свечка. Я думаю, что все примерно в курсе, как это все обозначается, как это все выбирается. Сегодня мы будем на телеман Тару смотреть. Да. Ну ладно. А какие? А какие? Еще раз напоминаю спонсорам, спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу какие-то определенные, добавить какие-то вопросики, ну что-то если что-то непонятно, это вот спонсоры так умеют, могут и практикуют если что да потому что все эти расклады все эти записываются давайте погнали здравствуйте кто выбрал у нас на мужчину на ну, мужчину ну давайте мужчину первого на мужчину какие какие какие какие какие какие чем наверное в каких в отношениях а потом уже удивит какие отношения между вами какие отношения между вами если не ваша то не ваш а, какие ух, ух, какие отношения между вами ну давайте еще ну... и чем вас удивит Давайте, погнали <смех> немножко тяжело то наверно будет позиция у нас так в каких вы отношениях но ну, здесь присутствует какое-то чувство все равно э, разбитого сердца да ну, да <смех> но и при этом есть некая влюбленность есть некая одухотворенность этим человеком я думаю здесь больше могут может проигрываться кстати этот но это слишком, наверное, скажу Как же говорить-то Как же сказать-то Когда ску... вот Обычно сохнут по человеку Вот здесь, здесь происходит именно Но не засыхание и ссыхание А именно, возможно, больше Фанатизма ну, правда, здесь, здесь есть некий фанатизм по этому человеку. Здесь присутствует, здесь присутствует также возвышенность. Возможно, вы им немножечко восторгаетесь, возможно, даже излишне этим человеком. В каких отношениях я особо здесь не могу сказать, потому что здесь нет особо двойственности. Вообще, здесь есть тройка, здесь есть девятка, здесь есть туз. здесь есть чувство, здесь есть чувство разбитости, разбитого сердца. Это не может быть начальное отношение. Это, это, если начало, то начало, то тогда ссора уже быть произойти здесь либо какое-то разочарование все равно должно может присутствовать по этому человеку но здесь больше ощущение какого-то как звезде и как немножечко люди могут ну, сохнуть по человеку и как-то быть фанатами этого человека, либо как-то фанатеть от этого человека. Ну, больше я бы здесь немножечко как фанатизмом. А, именно здесь, конечно же, тогда... Даже, а если... Ну, больше, конечно, от женщины. Ну, именно кто загадывал. А если типа по вам фанатизма? Может ли играть это фанатизм? Но здесь фанатизм. Здесь луна, здесь паш, паш, паш мечей, шестерка жезлов прям под конец. Здесь есть фанатизм. Возможно, здесь именно отношения, которые основаны больше на, на спокойствии, да? Если у нас четверочка мечей выпала. Спокойном фанатизме, спокойном э, ощущении друг друга. но ну, здесь может, в принципе, так проигрываться, если здесь... Ну, здесь вы человека должны как-то чувствовать немножко фанатеть от него. Ну, я вот по-другому, я прям не могу сказать. Здесь вот даже если тройка мечей, даже потом девятка чаш, потом туз чаш... Возможно, здесь на одних и тех же волнах, либо на одних и тех же разговорах люди состыковываются. Возможно, здесь вы с мужчиной больше любите общаться, любите разговаривать. У вас есть какой-то внутренний, друг другу есть внутренний диалог, компромисс. Здесь, в принципе, может проигрываться, что вы очень хорошо с ним общаетесь. Почему бы, собственно, и нет? Но здесь есть какие-то разочаровашки, здесь есть какая-то непонятность. Это отношение, я не думаю, чтобы совсем новое. Здесь должно быть какое-то даже некое разочарование немножечко. Возможно, вы уже достаточно знаете человека, что, в принципе, вас немножечко он даже огорчает. Возможно, мут-баламут, а вы от него фанатеете. Может ли быть то, что он от вас фанатеет, а вы от него нет? Тогда зачем вы это досмотрите? Это вообще вопрос, но... Ну Почему бы, собственно, нет, если фанатизм проигрывается в вашу сторону? То есть какого-то человека, кто по вам сохнет, кто именно сохнет. Но здесь взаимности я не особо вижу. Просто здесь не такие карты взаимности, не такие они тут и большие. Какая-то взаимная симпатия. Здесь вот именно как-то больше диалог. Если вы этого человека, то здесь, здесь проигрывается очень хороший диалог между вами. Возможно, кто-то очень сильно фанат, фа... игр... ну не то, что фаната, возможно, кто-то играет, либо вы, либо он а к вам, тоже может проигрываться здесь. Обычно чувства одиночные, по девяткам, по тузу, но они растущие, но здесь не про растущие, все равно, здесь тройка у нас мечей, здесь есть все равно разочарование, все равно фанат. Вот по-другому даже не могу сказать, фанат либо поклонник, либо вы поклонница его, и фанат при этом. Может человек, кстати, и не очень хорошо с вами общаться, но вы к нему все равно испытываете чувство и симпатию. Но здесь есть какая-то симпатия и чувство, но здесь как немножечко как в одну больше сторону. Возможно, вы испытываете симпатию, чувство друг к другу, но больше на тех моментах, что вам классно с друг другом, но вы не готовы делить ни жизнь не остальное пополам. Здесь немножечко не об этом. Здесь вот как вот мне нравится с ним кекс, но мне больше ничего от него не надо. Здесь больше вот это проигрывается, нежели я готова с ним делить. Здесь одиночность, здесь по тройке, по тузу, здесь тройка мечей. Здесь не может быть немножко такого какого-то такого отношения, какого-то брака. Ни в коем разе здесь браки не могут быть. Об этом здесь не сказано. Ни расчеты, ничего, даже какого-либо брака, ни в коем разе. Вот здесь больше больше фанатические какие-то отношения, либо он, либо вы, либо диалог. Может быть, и диалог очень хороший, может быть, даже и по диалогу человек вас расстраивает. Ну, короче, вот какой то такое непонятное отношение. Вот непонятные вот это больше непонятные отношения Какие отношения непонятные? Давайте дальше. Чем вас удивит? Удивит человек вас, возможно, неким ахахаху. Ну, возможно, давайте так. Человек может немножечко взорваться, может человек как-то вывести на какой-то некий конфликт. Здесь немножечко с привкусом негативка, чем вас удивит. Возможно, возможно, Предстоящая ругань, возможно, некоторое жесткое обращение, жесткие какие-то факты, колки в вашу сторону, либо даже вы в его. Вот здесь немножечко пахнет э, негативчиком очень сильно, я бы даже сказала больше так. А если он негативчик происходит на, большую, на очень много-много времени, то здесь я не думаю, чтобы вы удивились этой информацией. Людей-то сколько много? Людей много. Людей много. Возможно, связано со многими людьми. То есть, ваше, ваше, чем вас удивит, возможно, через человека что-то скажет, либо что-то расскажет, либо вы что-то узнаете. Тоже может такое, кстати, происходить. Возможно, в этом, в этом вопросе Либо чем в этом удивлении Будут присутствовать многие личности Многие люди в этом вопросе Много кто предложит к этому руку То есть, возможно, ругани здесь могут, Может спровоцировано быть многими людьми Не только вашими, не только им Но и еще плюс Кто-то может Кто-то может очень сильно вам Подогреть ваши отношения очень... Но здесь вот что-то, что знаете Подогреть чем вас удивит? Подогреть. Возможно, ваше какое-то терпение ангельское. Возможно, человек вас очень может расстроить, причем на... Если кто кого расстраивает очень долго и уже постоянно, так и будет. Я здесь каких-то изменений не вижу. Вот. Но здесь, возможно, немного халатности, некоторая, некоторая жесткость по отношению к друг другу. По-другому я даже не могу сказать, какими бы вы та, отношения не были, кто бы вы были друг к другу, родственники, не родственники. Но здесь, возможно, подогревание еще плюс каких-то лиц в ваш какой-то некий конфликт. Но здесь конфликт. Здесь некий конфликт, некая руга, некое сказание, кто, кто кто на самом деле. Здесь вот какая-то облицовка человек. Возможно, вы попадете не в тот момент, не в то время, и человек вас наругается, либо э, спровоцирует что-то в вас. Здесь тоже может быть. Но здесь некая такое большая, конечно же, конфликтность, некую непокорность. Возможно, человек станет друг непокорным, либо не по-вашему будет. Вот здесь чем вас удивит, именно каким-то негативом. Но здесь жесткостью негатива мы... И... Причем многие люди здесь могут присутствовать в окружении вашего какого-то такого диссонанса с этим человеком. Поэтому вот здесь как-то, может человек вам, вам холодно ответить и жестко причем, но здесь больше как относится такая позиция, как вот человек друг к другу, либо люди, либо один из представителей данной позиции, либо он, либо она. Могут очень сильно, серьезно и долго с друг другом конфликтовать. И очень здесь сильно показано. Поэтому, дорогие мои, показано мне не очень сильно хорошее, не очень приятными такими моментами. Возможно, кого-то просто вам сплавит, либо из-за кого-то будет присутствовать какой-то конфликт, либо из-за детей, либо из-за других личностей, либо также другие личности могут присутствовать в самом конфликте и из-за кого-то разгореться сырбор. Вот здесь сыр -бур. Чем вас удивит сыр-буром данный человек? Но здесь как может и дети присутствовать, и за детей ссоры, и за близких, и за мамки, и за папки, из за э, подружаний на работе. А что это у тебя шмындра там по, вот, лазит рядом, вот с тобой она лазит. Вот. Здесь может быть и такое. То есть спровоцирован другими людьми ваш некий конфликт, потому что вот так. Вот. Но здесь какая-то какая неприятная ситуация больше. Нарисовывается башня и э, пятерка мечей. о чем, о чем? Нет, здесь чистейший конфликт, чистейшее оскорбление. Ну, как-то вот не особо приятно. Дайте, может быть, какой-то, может, совет предостережения, не знаю. Давайте посмотрим. Потому что такая вот такая. Королева жертв. Трюк пентаклей. Важно не то, что вы сделаете для этого, важно то, как вы это будете переживать. Вот почему-то больше я бы сказала, как вы это переживете, этот некий конфликт либо уже пережили, я так понимаю, либо еще что-то. Здесь важно не, не ваш выход, а ваши какие-то не переживания, а то, как вы себя вообще ведете в жизнь. Не просто обратите, может быть, как на это внимание, как вы это переживаете для самого себя, для самой себя. Больше какой-то такой на этом этот момент просто обратите внимание, да, не выход, не как раз-таки не выход, и не надо обыгрывать здесь ситуацию. Здесь больше, конечно же, обратиться к тому, как вы ее переживаете. Ну, Почему-то какой-то такой момент. Ну здесь не выходом, все равно по тройке, по двойке и по восьмерке не выход. Здесь у нас четверку есть, но здесь стагнация и, и по пятерке. А как вы это переживаете? Возможно, вы слишком переживаете по этому поводу, поэтому надо стоит обратить внимание. Но немножко я бы сказала, больше, больше обратите внимание на ваше же э, переживание, на то, как вы это все реагируете. Возможно, это ваша чистая реакция, чистый бунт. Может быть, это вы просто преувеличиваете как-то какой-то момент с этим молодым человеком, либо как-то еще... То есть здесь как раз-таки может сыр бор ему показаться, но это зависит больше от того, какой это воспринимаете. То есть для вас это сыр а для него это простая фигня, и все нормально. И все нормально, и вот так вот и живем, килимся, живем. Но больше обратите внимание на то, как вы это все переживаете. Я не говорю углубляться, обратите внимание больше. Поэтому, короче, как-то. Так, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас на дам-мадам, дам, какие. Так, чем вас удивит дама-мадама? Ну, сначала, какие отношения между вами? Совсем все забыла. Какие отношения между вами, с этой дамой-мадамой, и чем вас она удивит? Щекастенькие, щекастенькие. Ну, давайте посмотрим. О, как. Че, какие, какие, какие отношения. И полетела. И полетела. Полетела карта, возможно, вы. Поэтому вот... О, как. Это отлично. Это, ш... Это как вообще? <смех> У нас маг. Возможно, некоторое общение, некое, чуть -чуть, некое друг друга чувствование, но при этом здесь, возможно, также гармоничное отношение. Здесь и какая-то катастрофа. Королева э и король из жезлов, императрица. Возможно, отношения также здесь семейные. Либо внутри семьи, либо... Здесь могут, кстати, загадывать, я так понимаю, некоторые там на маму даже, ну, на какие-то такие родственные связи. Но здесь как-то все по-разному. По-разному одновременно одиноково. Здесь быть и много, и новые отношения, и какое-то некое общение, и. Некое чувствование. И, возможно, у вас интуиция друг к другу развита. Возможно, у вас между вами тишина, и вы в спокойном браке. Допустим, у вас есть дети. Возможно, вы загадываете на женщину, с кем вы очень сильно не в ладах, либо которая воспроизводит себя как некий бунтарь в жизни. Возможно, вы загадываете для себя женщину, которая, возможно, там мужчина, там маму просто тупо загадывает, с которым, допустим, не особо общается, либо какие-то есть переживания, какие-то конфликты и тишина. То есть вот какие-то вот такие сугубо индивидуально тяжкие отношения для кого-то, а возможно, сугубо индивидуально и очень близкие отношения. Но здесь есть такое некое родство людей, возможно, родство... Связано через детей, либо напрямую, либо браки. Здесь, в принципе, почему бы, собственно, и нет. Может, но я бы не стала здесь делать, конечно, акцент именно на брак. Почему? Немножко Паш смущает с, -с, -с, -с, -с башней. Ну, может здесь, почему бы, собственно, и проигрывает, а почему бы нет. Да. Поэтому здесь и взрослые могут люди там, на взрослую свою мамочку загадывать, либо на взрослую там, женщину, с которой, в принципе, очень сильно такая взрывная или жесткая. Но здесь вот как-то вот как некое, что-то вас все-таки объединяет больше. Здесь объединение. Либо через детей, либо напрямую кровные, либо какие-то узы, либо что-то священное. Я <связано> бы не сказала очень сильно священное. Возможно, бывшее что-то тоже может проигрываться, но тогда объединенно. А здесь больше именно объединением пахнет. Тут именно маг этот. Именно прям сразу маг. Маг у нас объединяет многие вещи, многие... Жезлы, чаши, пентакли, мечи, он все именно вот это все объединяет. У нас здесь туз, ой, туз, туз, ну туз, чаш, что у нас есть, а у нас здесь есть паж жезлов, у нас здесь есть верховная жрица и десяточка чаш. Поймите, здесь есть объединение, но возможно через кровные связи, либо через личные, либо через детей, возможно даже бывшие какие-то какие ссоры, либо браки, но здесь что-то, здесь именно что-то тоже происходит. Да, возможно, какие-то обманы, какие-то маневры, либо кто-то что-то кого-то нае. Но здесь что-то связано. То есть вас что-то связывает. Это обязательно. Даже в каких бы отношениях тут не, не были. Здесь связывают людей что-то. А, чем вас удивит? Двойку кубку, шестерка пентаклей. Возможно, даст деньгу. Возможно, ребеночка на Возможно, отдаст, а возможно, не даст. Поэтому вот здесь, вот как-то вот миленько, человек вас чем-то удивит. Возможно, правда, каким-то своим вниманием, комплиментом, радушием, хорошим диалогом. Здесь немножко все-таки очень сильно по-приятному. Вас человечек очень удивит. Но, конечно, же в зависимости от его именно силы статуса и от того, чего он имеет вот это немножечко имейте для себя в виду по императору девятку девятки жезлов то есть этот человек больше даст вам то, на что он способен в априори именно с вами то есть я не говорю, что это ужасно ни в коем разе здесь позитивно, здесь приятно здесь возможно правда, если человеку вы допустим, не знаю допустим, допустим, человек, человек человек, человек, возможно, да А возможно будете что-то делить вместе, кого-то либо что-то делить. Возможно, отдарит человек вас комплиментом, человек-женщина, человек-женщина. Возможно, отдарит именно. Но здесь нет. Да, все нормально. Все, все. А то я немножечко подумала, вот так, а подумала иначе, нет, все нормально. Поэтому, дорогие мои, здесь больше, конечно же, человек вас чем-то удивит, порадует, что-то приятное, возможно, какой-то взаимообмен, взаимоэнергиями, возможно, какие-то контракты на каких-либо основах, почему бы здесь, собственно, не может быть, а может, собственно, может также приятное какое-то общение с вами, приятно-атмосферное. Возможно, чем-то будете делиться, возможно, какими-то своими вещами. Но здесь, конечно же, обращайте на то на тот, на внимание, на, на внимание, то, то внимание. Полиглот я. И вообще, да. Что человек вообще может по отношению к вам? Если человек может себе сказать, что вы классная тёлка, и это его нормальное общение с вами, то да, <свят> дорогие мои, то возможно какой-то, ну это то же самое, когда вы можете общаться, допустим, с девушкой, а она немножко, да, допустим, ну, каких-то диалогов, ну не таких, как вы, допустим, вы, может быть, на на одном жаргоне, а она на другом. Возможно, как-то осчастливит вас каким-то своим жаргоном. Но здесь тоже может проигрываться. То есть, именно то, чем подвластно именно по отношению к вам, человеку, то, что она может дать только вам. То есть, если вас человек может, вот эта женщина, приободрить, то она и приободрить, вас, и приободрит, и тому подобное. Если человек этот может сделать комплимент, она сделает комплимент. Если человек вам что-то может предложить, что-то, взаимообмен какой-то, то взаимообмен предложит. Но здесь приятное общение, приятные какие-то моменты, чувства. Возможно, вы что-то будете просто делиться по подружанке и по тайнами. Если мужчина загадал, то, возможно, какую-то свою любовь, свое внимание. Если у вас отношения, в принципе, только в начале этапа, то какое-то внимание больше. И, возможно, какие-то встречи. Возможно... А здесь больше переписки. То есть, вот здесь вот, короче, как так. Здесь взаимообмен, взаимоэнергиями. Но смотря, какими в данный момент она с вами имеет. Вот это вот здесь здесь, вот здесь большой вопрос. Какие? Просто потому, что здесь отношения очень сильно разные. Но здесь связанные чем Какая-то связь присутствует. Поэтому, если вы связаны какими-то детьми, допустим, человек вам может там, допустим, там, у кого-то там ребенок отдать вам ребенка, либо получить его ребенка распишите распишитесь. Здесь тоже может, в принципе, такое проигрываться. Кто на что гораздо здесь. Но здесь что-то приятное однозначно. Ладненько, дорогие мои, давайте далее. Женщина приятно вас удивит. Это хорошо, даже если вы кого бы не загадали. То здесь я прям сразу говорю, кого бы не загадали. Поэтому давайте дальше, здравствуйте, кто выбрал зеленого мужчину. Сегодня что-то размусоливаю много. Дайте мужчину. Какие отношения между вами для начала, а потом, чем вас все таки удивит этот человек? Какие отношения между вами, это как сигнификатор для того, чтобы вы определили ваш не ваш позиция, тоже Это тоже возможно, тоже возможно. Какие отношения между вами? Ну, в данный момент, наверное. Но верно, наверное, вот, наверное, я бы хотела бы сказать. Так, и чем вас удивит? Ну интересно. Какие между вами отношения? Пятерка пентаклей, семерка пентаклей, рыцарь, чаш. Отлично. А, у нас упали карты. Мне это радует. Не надо ничего это. Любви все возрасты, покорны. Ожидания, возможно, какие-то обещания, но вот здесь могут отношения, кстати, какие-то поклонники, то есть он для вас поклонник, вы для него поклонницы, но здесь немножечко есть такой момент, это вот как с дикого... Ну вот, когда женщина пятерка пентаклей, семерка пентаклей и рыцарь чаш. Но ну, это как то же самое, как моряк в море. Улетел, <laughs> улетел моряк в море и быстрым, быстрым рейсом первым, первым классом бизнес. И вот, вот какие-то, возможно, ожидания какого-то человека. Либо любовники здесь могут быть, либо те люди, которые подарили вам большое количество эмоций. Возможно, вам мужчина подарил большое количество эмоций, либо вы испытываете к нему огромное, огромное все в мире приятное счастье. Но вот здесь немножечко, знаете, это как больше никакие отношения между вами, а здесь больше как, как человек, который, возможно, подарил вам ощущение счастья, комфорта, приятностей. Возможно, семью. Здесь могут, кстати, быть какие-то созданные семьи. Здесь могут быть созданы какие-то семейные... Возможно, здесь могут загадывать даже сына, сыновей, если взрослая женщина, там, допустим, на сына посмотрела. Здесь вот именно ощущение комфорта, счастья этот человек привнес. Даже в каких бы, возможно, сейчас каких-то не связях были. Здесь больше здесь не то, какие отношения, а то, что подарил человек, либо то, что вы к нему испытываете. Вот здесь больше об этом сказано, нежели какие-то между вами узы некровные, кровные там братья сестры. Нет, здесь пахнет счастьем. Здесь у нас солнце, полдесятка, мир, семерка чаш, тройка жезлов, король. Это может быть там незабываемый любовник вообще. Это может быть, не... это может быть даже, ста... это очень может быть, если женщина, допустим, в возрасте загадала, допустим, сына, которому под сороки, а нет? А чё нет? Подарил он счастье, потому что он является неким сыном, возможно, просто который в котором сейчас связи нету, здесь тоже может именно проигрываться. Но здесь проигрывается именно то, что этот человек, этот мужчина привнес в вашу жизнь счастье. Какое бы сейчас между вами ни было отношения, общения, Какие-то диалоги, либо там какие-то это незабываемые какие-то моменты этот человек привнес. Это как рождение свое собственное. почему бы и нет? У нас солнце. У нас солнце, а солнце у нас немножко ассоциирует все-таки у нас с детьми, если что, всегда и во всех картах обычно. Так, то есть, и здесь у нас король чаш именно, кто подарил некое счастье. Пускай, возможно, было не, иногда эфемерным для кого-то. Возможно, это правда бывший любовник, который прям вот подарил, вот открыл просто весь мир и все. Это тоже может быть. И почему бы, собственно, нет? Это, это может быть и сын порадовать, то, что он родился, все дела. Почему бы нет? Солнце, десятка пентаклей. Короче, чаш... а почему бы, собственно, нет? вот ну те люди которые подарил который мужчина это подарил вам некое божественность счастье пускай возможно вы в каких-то непонятных, возможно, сейчас отношениях, возможно, сейчас нету каких-то связей. Возможно, кто-то живет от вас далеко, либо куда-то там кто-то из-за границы. Здесь, в принципе, может проигрываться любовники, бывшие, которые там из-за границы, да. Возможно, кто-то, кто, кто ушел обещал вернуться. Вот, вот здесь, вот какое-то именно счастье, эмоции, все дела. Давайте дальше. Чем вас удивит? Давайте так, если, если любовник появился через 10 лет, ну это да, один на миллион, то я, я ничего не могу сказать по этому поводу, давайте дальше. Рыцарь мечей, четверка Пентакли, и так, император, влюбленный туз, ну, ту-ту-ту-ту. У кого-то прям резким появлением, ну это как вариант, но это не особо, здесь больше игра, здесь больше диалоги. То есть больше человек, возможно, вам, возможно, <смех> вам что-то откроет, что-то раскроет. Да, возможно, человек вам с вами какую-то информацию, либо какими-то, возможно, своими мыслями поделится, возможно, что-то с вами разделит. Но здесь больше диалог мысли, Возможно, вы узнаете что-то о человеке. То есть человек может рассказать о своем статусе, о своей жизни, о том, чем он живет, что, что он делает. Возможно, каким-то диалогом вас удивит, тупо как бы разговаривая вместе с вами. Точка зрения тут очень сильно может проигрываться. Человек может высказать свою точку зрения по какому-либо вопросу. А, возможно, внезапную, возможно, какую-то удивительную для вас, если вас удивит это. Да, возможно, о каком-то своем решении. И причем здесь очень сильно даже вам об этом распространится. Здесь больше решения, здесь больше какие-то жесты, какие-то предложения. М -м да. Возможно, рассказ о себе, возможно, рассказ о жизни, возможно, рассказ о свершениях. Вот свершение Геракла здесь очень сильно. Вот, как вот, вот смотрите, как вы встретились с Гераклом, который похвастался со своими подвигами двенадцатью, которые. Типа, сходил на кухню, попали молока первый подвиг, а другим. Ладно. Но здесь больше, конечно, хвостовства может проигрываться. Достижение может проиграться, Возможно, статусом, возможно, расскажет о чем-то о себе, о своей работе, о своем решении: куда-либо пойти, что-либо иметь, либо куда-то двинуться, возможно, заняться каким-то бизнесом. В принципе, почему бы и нет? Но здесь о чем-то о себе. О чем то о себе, <смех> называемый он сам. Поэтому вот здесь больше диалог, возможно, его чистая личная точка зрения, и больше никак, тут очень может, кстати, проигрываться. Да, возможно, какое-то решение я решился. На, на что это, конечно, я так понимаю, человек вам расскажет, и человек это... Кстати, человек вам может рассказать о том, возможно, о своих каких-то планах, намерениях, либо о своих сбережениях, о своем статусе. О своем статусе, дорогие де девчонки, если любовники, о своем статусе? О своем статусе, возможно, женатого человека, да? Мы встретились, он на курорте, мы думали, что мы свободны, оказывается нет. Почему бы, собственно, и нет? Я смеюсь, для вас горе, да? Дорогие мои, я не думаю, что это горе. Ой, совсем нет. Ой, совсем нет. Вот, поэтому вот здесь больше как-то так. Возможно, выскажет с какую-то свою точку зрения, прям, ну, здесь очень хорошо, прям, вот, сказано, если человека еще я, я не я пальцевеером в каком-то вопросе, то здесь прям личная точка зрения, прям, а я думаю, вот, что вот так, вот, и вот так, вот, и никак иначе, это может проигрываться. Ну, здесь диалогами, возможно, какие-то такие моменты, и здесь я не вижу особо разборок, но, возможно, какой-то своей правдой поделится с вами, больше, я бы сказала, да. И, соответственно, как у второго, как у первого варианта, то есть, посмотрите, на что человек, в принципе, гораздо с вами. Откро... Я не думаю, что этот человек будет откровенничать, тем больше какое-то хвостовство это может быть откровение здесь немножко не откровение, здесь все таки о том, что человек думает, о том, что человек планирует в своей жизни, возможно, в своих планах на жизнь вам расскажут. Мам, я решил вот это, это, это сделать. Либо, любовь моя, я решил вот сделать вот так. Вот смотри, как я решил. Вот я вот сначала это, а потом мы, а потом мы как все это закрутим, и я там разведусь. То есть, дорогие мои, а я разведусь тоже, в принципе, о своем решении, да, а почему бы, собственно, и нет? Но, но здесь вот о а своем больше решения, а вот разведусь, не разведусь, но ну вот здесь вот я, я уж не буду говорить, потому что такой особой информации нет, но как пример такого удивления, почему бы, собственно, и нет. Давайте вот так. Прям это только пошла, только пошла она, значит, уже мечтать, а я вот уже так говорю. Поэтому Дорогие мои, мечтать не вредно. Вредно не мечтать дальше. Здравствуйте, кто выбрал на а, женщину. Какие отношения между вами и чем вас все-таки удивит этот человек? Какие отношения между вами? Это все-таки а, как сигнификатор больше а, того или иного варианта. Какие отношения между вами? О, двойка жезлов. Ой, десятка, умеренность. Ну, здесь спокойно, здесь спокойно, здесь могут быть и брать. Здесь могут быть семейники Здесь могут быть семейники семейники, да. Кто в семейнике ходит, конечно же Здесь могут быть и дети Любовные связи, теплые взаимоотношения Семейные, долгие браки Разводы и тому подобное Почему бы, собственно, нет но ну, Развода особо не видно, но почему бы Возможно, какие-то официально договоренности с чем-то Возможно, человек ваша мечта. Но здесь прямо здесь все как-то прям все классненько, хорошо. То есть здесь определенно какие, между, какие отношения между вами здесь больше спокойные, возможно какая-то связь, но возможно связывают дети, возможно какие-то официальные браки, и заключения, возможно официальные какие-то дела, если связаны с женщиной. Ну, здесь тоже может проигрываться. Возможно, женщина мечта. Возможно, вы загадали для себя женщину, которая имеет большую ценность и вес в вашей жизни. То есть не обязательно это. Возможно, это ваш ребенок. Женщина ваш ребенок. Либо женщина... Из вашей семьи. Либо, в принципе, может и для вас она и быть и женою. Почему бы, собственно, нет? Но ну, здесь вот больше какие-то... Здесь прям хорошо, спокойненькое и приятненькое отношение между вами. Возможно, женщина, которая подарила вам некие горизонты своими какими-то идеями. То есть, вот здесь вот какой-то такой момент. Спокойненько. Ладно, чем вас удивит? Чем вас удивит? Так, влюбленные, королева Пентакли, восьмерка пентаклей. ух Так, дорогие мои, чем вас удивит? Ну, чем-то своей непокорностью, дорогие мои. Вот, вот женщина может очень сильно удивить то, что ваше мнение могут не совпадать с ней либо какое-то свое. Вот это похоже на первого мужчину, но здесь больше не хочу. Может в принцессу поиграть в женщину, женщина поиграть в принцессу. Я не хочу, я не буду. Отстань от меня. Здесь вот какая-то, вот именно вот какой-то своей... Да. Как пришла с работы, оставь меня... Человек. То есть вот здесь больше какой-то непокорностью, возможно, каким-то... Возможно, плохим настроением. Возможно, тем, что человек просто немножечко от вас отгородится. Что человек просто... вот Отстаньте, пожалуйста, от меня. Но вот здесь больше каким-то таким... Я не знаю, это им, возможно, удивляет, а возможно, вообще не удивляет. А, может, это уже нормальное поведение этого человечка. Поэтому вот здесь больше какая-то непокорность, больше непокладистости. Если человек для вас там был как-то в покладе, либо как-то вы там дружили, то человек немножко не будет со вами взоимин. Да. Возможно, также выскажет мнение. Если вы там дружанию загадали, то какое-то мнение. Скажет, если вы маму загадали, то немножечко отстанет от меня, я пошла в работу. Возможно, здесь также человек упрется в какую-то свою стезю, но больше как-то не будет в как-то как вне зоны доступа в сети. Но больше здесь вот какой-то такой момент, чем вас удивит дам. Больше не покорностью в поведении своем, какому она, я так понимаю, привыкла здесь находиться. Немножко здесь противоположные карты не противоположно здесь сумму мнения а семерка пентаклей семерочка жезлов рыцарь чаш возможно будет немножечко не соблюдать какие-то границы и рамки в принципе почему бы и нет возможно будет дозволено себе позволено будет очень много в вашу сторону здесь тоже могут может в принципе проиграться. но здесь я бы сказала что это позволение многому в сторону больше зависит от того как в, какого, в каких каких в отношениях и что вас вообще связывает Поэтому, дорогие мои, ну вот Какая-то какая такая непокорная женщина У вас будет, возможно, там мама, Возможно, подружанию, возможно, свою Любимую женщину вы загадали А возможно, вы просто себя загадали Чем я его удивлю, да? Какой-то своей непокорностью Непокладистостью и, и упертостью В работу, либо... Возможно, какая-то упертость будет Просто, ну, согласование с вами Каких-то вещей, вот я купила А не, я, я не знала, что тебе надо было. Ботинки, я купила сумочку. Здесь тоже может такое быть? То есть, вот как-то я не то что в развязку мою женщину. <laughs> завязку, развязку. Вот здесь не несогласованность действия, возможно, с вами, либо в ваших отношениях, либо по отношению к вам. Вот, вот здесь больше как-то так. Да, ну здесь вот как-то на своей волне будет человечек немножечко. Поэтому вот здесь какой-то такой. Распад немножко ни о чем, похоже, <смех> больше, чем нежели о чем. Ну, ладненько. Давайте, а вдруг, а вдруг вы будете уже на страже, да? <смех> Ладно, спасибо. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на белую свечу? Бели, бели, бели, который бели, бели. А, чем вас удивит мужчина? Какие отношения между вами? Какие отношения между вами? Все просто. Чем вас удивит этот человек? Человек вас удивит это, этим не в первый раз, солнце у нас солнце. Здесь может быть и семейные отношения, здесь может быть и в принципе, чем, какие отношения и хорошие, и приятные. Все есть и все в достатке. Возможно те, которые удовлетворяют ваши потребности. Тут то тоже может проигрываться здесь ему же жена, одна сатана. Здесь люди, которые и браки, и семьи. Здесь могут проигрываться дети, если он вам ребенок, либо он кто-то вам либо м -м, вы ему там кто-то тоже. Либо вы ему ребенок, да? Здесь тоже может в принципе, проигрываться, но здесь стабильное, приятное отношение между вами. Здесь, возможно, такого контекста, что между вами и быть особо других каких-то и не может. Вот здесь я бы немножко было, ну, вот сказала бы, возможно, такой момент. То есть те отношения а за грань не может быть. То есть, возможно, определенный формат отношений, здесь тройка кубков и верховная жрица, что немножечко мне вот это, об этом говорит. Как ты можешь говорить, когда тройка кубков, когда кто-то здесь дети и кто-то здесь семьи? А почему бы, собственно, и нет? Я не говорю, чё, не совсем, вы ч ⁇ не подумайте, поймите, здесь у нас солнце и десятка пентаклей. Все равно здесь, возможно, какие-то родственные связи. Возможно, здесь кто-то, но ну, именно в контексте, в определенном. И роста я бы не сказала, что здесь возможно только потому, что после тройки чаш... Происходит у нас верховная жрица. Тройка чаша она подразумевает собой рост. Всегда тройки это рост. Но здесь верховная жрица, здесь какая-то, здесь, возможно, какая-то остановка, либо, возможно, какое-то недвижение. То есть, возможно, здесь просто в каких-то определенных статусных отношениях, и что не может дальше быть. Это, допустим, если вы, допустим, вот, ну, почему-то, допустим, вы, и вы этому человеку ребенок на папку загадывайте, да? То такое тоже может быть. Вы, может быть, на мужа загадываете, и он не может вам кем-то еще быть. Он не может вам братом быть, он же ваш муж. Здесь немного вот в таком статусе, я бы сказала, больше контекст вопроса. Возможно, тот, кто с вами в каких-то отношениях, этот мужчина с вами... В пентакливых, в денежных отношениях. Здесь тоже мог, может происходить. Возможно, у вас дети с этим человеком, возможно, вас что-то связывает, возможно, связывало. Но здесь, возможно, какое-то некое рождение. То есть, и возможно, и сам для вас этот человек является каким-то. Либо вы для него неким рождением. Но здесь больше, больше в определенном статусе здесь находятся люди. И быть более либо менее как-то невозможно. Вот здесь немножечко вот, вот мне меня подталкивает на этот вопрос именно вот здесь тройка чаш и верховная жица. Здесь рост не может быть. Здесь определенный статус. Здесь возможно определенные любовники, да? Может быть любовники может. А почему бы собственно нет, которые подарили друг другу счастье, возможно имеют какую-то финансовую основу и ту сжезлу, которую возможно еще и по страсти друг другом происходит. Здесь тоже может проигрываться. Новые отношения могут ли? Новые? Не уверена. Не уверена, но исключать их пока я не могу. Я не уверена. Ну, здесь и десятка, десятка, десятка пентаклей, десятка больше все-таки означает на какую-то конкретику. Возможно, с встречания встречанием новая любовь, это возможно, но больше, конечно, акцент я на, на этом здесь не буду делать, потому что... Обычно новое оно в начале, а здесь определенное. Возможно, вы с кем-то уже да, отношения мутите, и здесь еще отношения какие-то, да, тоже может, дорогие мои, здесь уже есть какая-то семья, но здесь вот мутиться с мутится с каким-то другим чуваком. Тоже может такое, в принципе, происходить. Но здесь все-таки как контекст больше у меня с ним определенные отношения, и больше не может быть. Ну, то есть какие-то другие еще отношения с ним я не могу иметь. Вот, вот какой-то такой контекст больше все-таки... Я больше отталкиваюсь от троих кубков и Верховной Жрицы. Здесь не может никакого рода. Здесь определенный статус. Возможно, это ребенок, возможно, любовник. Почему бы, собственно, и нет, но... Возможно, если любовник, то тогда женщина в статусе больше, либо имеет какой-то с ним определенный вид отношений, связанных на финансах, тоже может здесь играть. Почему бы, собственно, и нет, но тройка кубков тоже об этом тоже говорит какой-то тройственности, все-таки тройственности. А двойственность, а это тройственность. Это новое слово, слово рядали. вы что, не знали? Давайте дальше. Определенные мои. Какие отношения? Так, а чем удивит? чем удивит? Восьмерка, трицерь, королева, пятерка, восьмерка. Человек будет не в духе. Либо, возможно, вы по отношению к человеку и по ему, его отношению к себе, возможно, будете не в духе. Но здесь немножечко, я бы сказала, в сторону вот какой-то такой, не в духах. Возможно, сам человек будет не в духах. Возможно, человек сделает что-то, и вы будете не в духах. Ну, здесь, возможно, ваша какая-то реакция на это какое то отыгрывается. Возможно, уже это было сделано. Здесь как-то не в духах. Это вот то же самое, если, допустим, да, когда-то любовники и тому подобное написала, зачем он мне написал. Да? Здесь, вот есть, здесь присутствует немножечко какое-то некое разочарование, выводение на какие-то не очень приятные эмоции. Даже если вы чего-то ждали от этого человека, если вы получите. Это вам не принесет особой радости. Вот такое ощущение. Здесь может, кстати, у кого-то проигрываются большие ожидания, но при этом они не окупятся. Возможно, вы от чего-то от человека ждете, а он это не сделает. Да, там Я жду, чтобы он написал, я жду, чтобы он сделал. Я хотела бы, но этого не произошло. Здесь может очень сильно разочарованное ожидание быть и происходить по этому человеку. возможно, как не оправдал каких-то ваших надежд. Возможно, если вы чем-то недовольны, человек может это просто сделать. Ну, допустим, надавить на что-то, что вам не особо приятно, но такое может, в принципе, проигрываться по такому. Ну, это, дорогие мои, ваше больше восприятия. здесь, я бы сказала, больше, больше, ну, больше играет, нежели на самом деле так оно и есть. То есть, возможно, человек вам что-то скажет, а в этом, а, а, а это вот, и этого заденет. Угу. Ну, как-то больше, конечно, выведет больше на эмоции. Вот, я бы сказала больше так. Возможно, не оправдает ваших нанесов. Возможно, человек вам что-то обещал, но это просто тупо не сделает. Возможно, вы полагались, возможно, там, допустим, вы там работаете, допустим, с этим человеком, либо как-то в каком-то тендеме, либо что-то разрабатываете, а человек как-то вас не особо порадует какими-то своими вещами возможно какой-то будет скудный какой-то некий результат чего-либо каких-либо отношений с вами либо как чьих-то поисков здесь Но что-то здесь как, как, как что-то скудненькое возможно вы ожидали что-то грандиозное что-то чем-то вас удивит а здесь ничем не удивит но здесь вот как то вот больше как будто здесь большие ожидания но здесь они не удовлетворены Поэтому, дорогие мои, ну если вы ничего не ждете, если вы ничего не требуете, ничего не хотите, здесь это не то, что не ваша позиция. Здесь тогда, я так понимаю, что вот, вот, это, вот это не будет проигрываться тупо. Почему? Здесь у нас рыцарь-чаш. Рыцарь-чаш это у нас интересный рыцарь, который дает всякие эмоции, надежды, теплые, теплые отношения. Здесь у нас королева мечей. Это у нас, так скажем, все-таки если у нас мужчина, мужчина, мужчина и женщина загадывает, то здесь, ну, больше, ну, давайте, девчонки, здесь вы можете расстроиться от мужских действий, которые, возможно, просто вот должны быть, но они в вашу сторону не будут. Вот, вот здесь очень сильно может как-то быть. Потому что обычно мечи спровоцированные плюс при... не спровоцированные, а мечи и после у нас жезлы чаши, это, может, чисто ваши, не иллюзии, это чисто ваше мнение, что человек должен и обязан, а он это не сделал. Да. Вот в одной книжке сказано, что мечи, мечовые мячо... мя карты, это источник бед и конфликтов. Колдовское серебряное орудие, не мои слова. И вот здесь немножечко это вот такая история. То есть больше какой-то такой момент. Ну вот как-то, вот как-то, как-то. Возможно, сделать не то, что вы хотите. Давайте так, это вот такое. Сделает, но не так. Сделает, но вот не едок вам не особо понравится. Ну как может, возможно, человечек сделает для вас. В любом случае, то есть здесь, если вы женщину загадывали, здесь, возможно, даже и как-то вот человечек сделает, но ну, не совсем, то Это вот я, я, я надеялась, что человек так сделает, но он не сделал. Ну вот какое-то и... какое-то немножко разочарование больше. Так, тема у нас... Тема, чем удивит вас загадный человек и отношения между вами. Это как сигнификатор, а потом чем вас удивит. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третью женщину белую. Какие... Чем вас удивит? Чем вас удивит-то женщина? Вы можете загадывать себя, почему бы, не... почему бы нет. Че... Так, какие отношения между вами и чем вас удивит Это женщина? Какие отношения между вами? Королева Пентаклей. Здесь могут давайте всякого рода отношения быть. Это могут быть мамки, папки, дети дети через дом связанные, через дом, через родных, через жены и тому подобное, и через браки. Здесь очень много может быть связано. То есть, это для вас человек. Возможно, человек тяжеловесный. Возможно, ваша мама, возможно, ваш ребенок, а возможно, ваша бывшая жена, и которой было тяжело, возможно, а возможно, она действующая жена, и все равно тяжело и как-то печально. То есть, вот здесь какие отношения между вами здесь больше какие-то обременительные возможно здесь нагромождение какого-то чужого мнения либо чужого какого-то давления но здесь немножечко возможно кто-то чем-то вас давит либо вы эту женщину либо она вас здесь вот как-то вот как-то какое-то нагромождение какие-то отношения между вами Немножко тяжеловатый. Возможно, вы тяжело, допустим, человека воспринимаете, либо она тяжела для вас. Э либо сам человек по по полный, да? <с> ну, я бы не сказала, не, не особо не по таким картам. Возможно, здесь немножечко есть какой-то диссонанс и какой-то резонанс. Возможно, вы по человеку просто соскучились. Возможно, вы по ней, либо она по вам соскучилась. То есть, вот здесь немножечко тяжело. А, немножечко связано с детьми, здесь обязательно, здесь и бабушки, дедушки, бабушки, бабушки, <свят> бабушку можете загадать, либо она ваша, а почему бы, собственно, и нет, бабушек в сигнификаторе у нас не происходит, а королева, пентакли, шестерка, кубков, тупажа, жезлов, десятка и четверть, а почему бы бабушек и дедушек не загадывать, ну, дед, бабушек, <свят> скорее, это может быть такой момент. То есть здесь как родственники, здесь ну немножко я просто вот с нотками тяжести и грусти присутствую здесь в отношениях. Возможно, скучание от того, что кому-то тяжело, возможно, просто этой женщине тяжело. То есть здесь может как-то по-разному проигрываться, но здесь больше, больше какие-то жены, бабушки и... Дети, и, возможно, она ваш ребенок, да, допустим, взрослый ребенок тоже может, но вот здесь вот какие-то больше, какие-то такие, возможно, невестки, если, да, допустим, не сказала бы, королева, все равно, ну это может происходить, почему бы, собственно, и нет, но здесь какие-то какие натяжные отношения, возможно, просто в данный момент, потому что кто-то по кому-то скучает, либо кто-то в депрессии, но здесь какая-то печаль все равно проигрывается, просто печаль. Либо вы по ней печалитесь, либо она по вам печалится. То есть вот здесь я бы сказала больше вот так. Ну, здесь, я бы, здесь есть какое-то все равно некое общение, либо некие связи, либо некие диалоги, здесь все равно присутствуют. А ну, смог бы, бы, бы Поэтому вот здесь может дружбу, кстати. Почему бы и нет? Дружбу, дру, ну, там, женщину, с кем вы дружите, тоже может, кстати, присутствовать, если она мама и детей с детьми, либо она бабушка уже. Почему бы, собственно, и нет? по бабушке скучать ну вот как-то вот так а возможно такое то есть и женщина на женщину загадала да тоже может присутствовать очень даже ну здесь какая-то все женским таким пропахнута и каким-то скучанием возможно вы по ней либо она вам по вам но здесь чтобы какие-то любовные отношения чтобы страсть я бы не сказал, все равно. Королева Пентакли это не особо страсть, это особо стабильность. Больше Связанная стабильность с вами и в отношениях между вами. Какая-то стабильность присутствует. Даже четверка Это подчеркивается и десяткой. Вот. Возможно, на свою маму, на бабушку, на ребенка своего тоже очень можно загадать. Ну, то есть, вот, короче, как так. Но если мужчина на мужчину, допустим, влюблен в эту женщину, ну, со скрипом, это можно сказать, но тогда между вами либо дети, либо она с детьми должна быть. Немножечко, ну, всегда вот так больше. Дорогие мои, правда. Давайте дальше. Чем вас удивит? Четверка, двойка, смертушка. О-о-о-о-о! Но если вы сунетесь, просветит по полной. <смех> если вы сунетесь, просветит по полной. Возможно, поменяется какое-то мнение, либо ее планы, либо может, кстати, человек вам что-то даже и в принципе ну, предложить. ну вот как-то не могу сказать предложить, а больше какое-то поведение человека. Вас на пове поведением своим больше удивит, нежели, возможно, каким-то... Может, тут здесь замуж выходит, тут здесь венчается, женится и тому подобное. Здесь может какое-то новое видение, то есть женщина вам о чем-то, допустим, поведует, да, расскажет, либо поделится чем-то. Но здесь больше, возможно, обновленным состоянием, чем вас удивит. да, здесь я бы, я бы сказала, немножечко своим состоянием, возможно, своим каким-то отношением, либо то, чего человек имеет. Может, вы как о чем просто не знали, а человек вам что-то расскажет. Возможно, вы заметите некое изменение, обновление. Но здесь больше об обновлении. Возможно, Возможно, человек что-то пережил, кстати. Какое-то обновление у человека будет. Это вот однозначно обновление. Возможно, в гардеробе, либо то, чему она имеет, либо в статусе. Либо отношение к жизни. Вот здесь немножечко, немножечко глубже, но здесь как поведение немножечко, я бы сказала. Хотя здесь и Пентакли. Давайте я подумаю: четверка двойка. Может, вот человек хоть настолько там, просветлительный, <смех> своим просвещением вас удивит. Возможно, человек что-то для себя узнал. Такое ощущение, как будто это когда-то было. Вот это, вот это какая-то позиция, что-то что было подобное. Человек вас удивит каким-то просвещением, возможно, какими-то своими планами. Возможно, заначку просто увидите, да? Нет, здесь немножко глубже, дорогие мои. Здесь поведением, отношением к жизни, возможно, каким-то мудрым советом, либо вы, либо она к вам. Но вот здесь вот какой-то так, возможно, неким ростом. В принципе, почему бы, собственно, и нет. Но здесь все равно поведением. Возможно, человек столкнется с какой-то ситуацией где вы увидите то, как эта женщина как-то действует, либо как она будет действовать. Здесь в принципе может, в принципе тоже такое проигрывается. То есть с ней будет какая-то с ней ситуация, что вы увидите то, как человек с ней справляется, из нее выходит и как-то с ней смиряется. Но здесь больше какой-то такой момент. интересно ладно окей давайте дальше здравствуйте кто у нас загадал на ух черную черного человека мужчину Темный мужчина чем вас удивит? но ну, для начала как карта сигнификатор какие отношения между вами как проще паренной репки как орешек. Ну, интересно, чем вас удивит? Чем вас удивит данный мужчин? Так смертушка. Проще парень на репы на смертушке. Ничем, да, никакие. Пусто. Пусто. Либо какие-то облюдены. Окей. А какие отношения между вами? Давайте так, здесь однозначно человек привнес, это не может быть дети, это не может быть браки, это партнерство. Раз. Ну вот здесь у нас наконец-таки партнерство адекватно. Здесь партнерство. Но здесь я сразу скажу, что кто загадал эту позицию, этот человек в вашей жизни сделал какой-то переходный момент, либо с этим человеком у вас отношения круче тучи, я сказала, здесь. Ну, то есть, возможно, вы с этим человеком обновились: либо имеете другую личность, либо как-то растете. Здесь партнерство, здесь не может быть семейные отношения, здесь не может быть какие-то такие, то есть, это прям я сразу не семейные отношения, не, не то. Здесь не могут быть именно Мама, папа, все дела, не родственники. Здесь загадывают именно партнера который изменил их личность. Либо делает так, чтобы она менялась, либо привносит большое счастье. Но здесь какая-то трансформация, здесь какие-то изменения. И здесь не изменения в, вашем, в ваших отношениях. Возможно, здесь человек изменил ваше женское восприятие по каким-то определенным видам отношений, в принципе, почему бы, собственно, нет, если, допустим, бывшие мужья и тому подобное, да, изменил вас, но здесь больше характеристика каких отношений, что этот человек заставил вас измениться, поменяться, сделал жизнь лучше в какой-то степени и в какой-то момент. Возможно, заставил что-то пересмотреть Либо, ну, не заставил, либо пришлось пересмотреть То есть, вот, либо... одно из двух Я не буду предысторию пихать именно к смерти Я немножечко бы сказала, что здесь пересмотр взглядов Возможно, человек просто сделал так, чтобы вы изменили на что-то взгляд На что-то свое отношение Здесь, в принципе, почему бы, собственно, нет Возможно, может, как примером показал, как надо И вот так вот то есть, вот здесь как пересмотр взгляда, обновленность. Возможно, какие-то учителя. Здесь тоже можно загадывать, кстати, почему бы и нет. Они же обновляют, они изменяют ваше восприятие и ваше отношение ко всему, туда. Здесь, в принципе, могут проигрываться какие-то такие. Но здесь люди, это прям сразу, какие отношения? Здесь люди, сделавшие. Переломные моменты вашей жизни. Это однозначно. Либо в вашей личности по-другому и не скажешь. Поэтому вот мужчина сделал, короче, как так. Но здесь больше мужчина, я бы сказала, сделал как так, нежели вы. Но вы тоже молодец. Но здесь все-таки двойка императрица. Здесь не выпал сам мужчина, здесь не выпала мужская позиция, здесь выпала женская. Поэтому здесь больше партнерские отношения. Возможно, человек вас научил чему-то, как, допустим. А может, на папку? Не, на папку здесь не загадывают. Обычно я бы сказала здесь, нет, здесь партнерский. Любовники, мужья, жены. М -м -м да. Ну, здесь мужья, жены, любовники. Ну, те люди, которые просто перевернули ваш мир. Либо которые сделали вообще неожиданное счастье в вашу жизнь И больших много эмоций Возможно, чему-то научили вас Возможно, что-то не только принесли, какие-то чувства Но и, возможно, какую-то доходность Возможно, вы с этим человеком что-то разделяете Либо что-то имеете Либо какую-то собственность Возможно, какие-то... Ну, собственность я так сказала Но здесь не особо собственность А, возможно, какие-то партнерские отношения в виде бизнеса, и это для вас совсем новое, может такое, почему бы и нет, проигрываться, но здесь, понимаете, здесь больше с, с, с, а, с акцентом на любовь по тузу кубков. Но если, допустим, допустим, вы загадали мужчину, который вообще сделал там, не знаю, вам карьеру бизнес, можно ли так сказать, И можно такого человека здесь, в принципе, да, здесь можно, но все-таки это ну, человек больше поменял ваш мир. Может сделать, то, может, может сделать так, чтобы вы были другой женщиной. Ну, вот, короче, как так. Ну, здесь есть такая точка отчета и точка, точка изменения личности женщины. Здесь вы мужчина на мужчину? Нет, здесь больше не загадывайте, наверное. Потому что здесь все-таки женские, женские мужские. Здесь отношения здесь больше проигрываются, нежели мужчина на мужчин. Давайте дальше, давайте лунах. Итак, чем, чем у вас удивит луна? Повешенная. Вот, это интересно, десятка печей. Ох, жесть. Ужесть шестянка, ну что? Дорогие мои, э как же сказать-то? Ну, сам, самый негативный сценарий. Я прям сразу скажу, возможно, кто-то здесь с кем-то что-то закончит, а, то это можно сказать прям на первый только взгляд. Но надо копать тут глубже. Здесь много таких старшваркам, что просто так и здесь и не сказать. Ну, здесь, возможно, какие-то заканчивания каких-то отношений. Почему бы, собственно, и нет, если они длятся как не как? Но заканчивание ли? То есть так, человек вас удивит больше, либо, а возможно, он уже удивлял этим. Ну, каким-то отношением, то есть, у вас немножечко сменится у самих точка зрения, нежели человек поставит точку. Здесь как проигрывается, что человек может поставить-поставить на чем-то точку, как сам человек и что-то именно сам для себя понять. Допустим, вы загадываете на мужчину, этот человек что-то ставит точку, у него какая-то переоценка э, ценностей, переоценка всего на свете. Да, это, кстати, может проигрываться по отношению в самом человеке. То есть, если вы с человеком, ну, допустим, замужем либо же, вы можете об этом ну, узнать, увидеть, почувствовать и тому подобное, потому что это будет заметно, какие-то изменения, возможно здесь изменения касаемо либо возраста, либо какого-то смена жительства, положения и тому подобное, то есть возможно человек от чего-то откажется тоже может быть. Возможно, пора чего-то отказаться, либо пора что-то поменять, либо же у вас что-то изменится внутри по отношению к этому человеку. Возможно, вы для себя аж целую планету откроете, очень сильно интересную, называемую Венерой. Поэтому, дорогие мои, вот здесь немножечко пересмотр взглядов, отмирание того, чего непонятно, и станет для вас ясным, как день. Возможно, именно с этим человеком вам будет что-то ясно, что-то понятно. Либо этот человек принесет какими-то своими действиями в вашу жизнь больше ясности. Я понимаю то, что вот этот вот человек, он сделал так-то, так-то, и я поняла вот это, это. Здесь немножечко может быть просто изменения и удивление немножечко глубже, чем нежели просто порадовало, что он мне сделал комплимент. Нифига подобного здесь такого не происходит. Здесь именно происходит смена Позиции. Возможно, смена просто человека и человеческих каких-то ценностей на другие. Возможно, у кого-то здесь возраст подходит, либо у кого-то какие-то возрастные изменения, либо у кого-то какие-то кризисы. Здесь может у человека, в принципе, если у человека кризис, допустим, присутствует, то у человека может он закончиться, и вы что-то можете для себя понять. Либо этот человек в отношениях с вами может также понять для себя что-то. Но здесь именно как в какую-то одну сторону проигрывается. Возможно, это для вас какой-то... Возможно, некий рубеж вы пройдете с этим человеком, и что-то начнется, и что-то будет очень сильно интересно, и вы что-то для себя усвоите. Но обязательно контекст, усвоения каких-либо уроков здесь присутствует при любом раскладе при том что если вы вместе не вместе либо раздельно либо в, либо изменение в вас либо в нем либо одновременный вас и в нем либо по возрасту либо смена жительства либо смена точки зрения возможно работы но здесь что-то глобальное будет меняться либо в самом человеке либо в вас либо в ваших отношениях но и при этом здесь просто вы увидите какие-то для себя уроки то есть здесь немножечко все глобально, немножечко все дико-сикость-накость, понимаете? Вот такая большая позиция, нежели что там там подарочек сделал, все, шубку за сколько там бабла. Нет. Здесь не шубку, здесь переоценка ценностей. Возможно, по возрасту у кого-то здесь. Возможно, здесь немножко глобальнее. Возможно, здесь просто что-то подходит уже к логическому завершению, надо что-то завершить. То есть и такое тоже может быть. Но завершить либо отношения с этим человеком, либо чтобы он с вами что-то совершил, либо завершил, это как вариант возможности. Да, здесь может это проигрываться, но это не акцент, это не самое главное. Здесь именно завершение какого-то непонятности. Возможно, человек на чем-то не знал, думал, гадал, на что-то думал, что-то здесь, что-то не знал, как выйти из какой-то ситуации, он для себя решит, и он для вас, вам это скажет. Это, в принципе, может, кстати, происходить. Но здесь именно сказание, здесь больше, возможно, осветит какие-то свои планы. Может, может такое быть, но здесь не больше план, здесь больше касаемо самой личности человека. Здесь изменение личности взглядов, точек зрения, вкусов ваших, либо его, либо вместе. Здесь вот как-то вот больше так. Возможно, вы просто поймете что-то по отношению к этому человеку, возможно, за многое количество времени. И уже до вас допрет что-то. До вас э, доедет. До вас доедет какой-то урок, и вы об этом очень сильно задумаетесь. Возможно, вас человек заставит о чем-то задуматься. Ну, да, вот как некую такую предысторию застав, заставит задуматься, как-то да, здесь может, в принципе, проигрываться. Но здесь все равно о глобальном. Не просто заставит вас задуматься, возможно, заставит вас пост как-то поступиться с чем-то, либо пойти на какие-то поступки. То есть тут, тут, тут, тут, тут как вариант такой развития событий, почему бы, собственно, и нет. Не обязательно, что здесь закончится, с вами отношения. Возможно, он что-то сделает, что вы пересмотрите все, все свои взгляды на жизнь на что-то еще, и... А как, так можно было? Вот, Ну, как-то как вот такой момент может здесь очень сильно, кстати, проигрываться. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, ну, здесь больше, конечно, здесь большой охват удивления, чем нежели даже вот в других Здесь очень сильное удивление либо у самого человека, либо вы будете наблюдать за то, как он будет меняться, либо на то, как вы меняться будете, тоже наблюдать, либо все вместе. Но здесь именно как-то все в одну сторону, поэтому я и сказала эти три варианта. Почему бы не вместе, а почему бы? Почему бы? Ну, здесь не особо сказано вместе, но как если двоих касается, то... Короче, дорогие мои, вот короче как-то. Так, э, спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Э, записывайтесь в наше крутое спонсорство. Поэтому спасибо вам за все. Желаю вам всего самого приятного в вашей жизни. И пока-пока.